Весь праздник стих, когда вошла она. Никто не ждал такого поворота. Везет, какая красота дана. Да это ж Машка, — удивился кто-то, ничем не выделяясь из подруг, жила и с виду неприметно вроде, как так преобразиться можно вдруг, и почему такое происходит. От зависти шушукались девчата, ребят на разговоры не тянуло. Она же с гордостью, но как-то виновата, гуляющим на празднике шагнула. И, видя их расширенные взгляды, сказала тихо. Я уеду скоро. Я замуж выхожу. Вы что, не рады? Мы едем с ним работать в другой город. А зависть тишиной висела в зале. Ну как же так? Была ведь мышка серой. Ребята думали, ну как мы не видали. И злился каждый, что не видел первый как непонятный, что расцветает от истинной любви душа, а тело всего лишь облик счастья принимает. из золушки вдруг сделав королеву,